много названий. Регенекс, Рецел, Нектар. Оно бывает разного качества и с разными свойствами, но это... Это самое чистое и ценное вещество, найденное домом Абрасаксов. Калик принимала ванну. Разумеется, моя сестра не объяснила, что это и откуда берется. Оно берется из людей. На каждую капсулу уходит примерно сотни человеческих существ. Что? Ваша планета — это ферма. Юпитер, таких планет, как ваши, тысячи. Они принадлежат семьям вроде моей и обеспечивают постоянно растущий спрос на время. То есть вы убиваете сто человек, чтобы сделать это? Не я, но... Да, кто-то убивает. Не так, как забивают скот, конечно. Понятно, почему она не допускала нашего вмешательства в конфликты людей. Конфликты ведут к войнам, а войны способствуют прогрессу в области спасательных технологий и медицины. То есть нашей задачей было не привнести гармонию в этот мир, а обеспечить рост населения любой ценой. Мы же разводим людей как корм для целестиалов. Мы же разводим людей как корм для целестиалов. Я не знаю, кто сейчас возьмется спорить, что человек э, способен там излучать всякие роды энергии, нематериальные. Эмоции уже фиксируются экспериментально, да, эмоциональный всплеск. Это выплеск энергии идет. И этим обладает, эта энергия обладает, грубо говоря, нематериальной энергия, обладают и животные, и растения. В растениях тоже все это аура фиксируется и так далее. То есть есть некий источник энергии. Представьте себе цивилизацию, которая эту, эту, эту энергию, способы работы с ней, усвоила и освоила, и может пользоваться. В каждом из нас есть код оптимального физического состояния. Проблема в том, что у наших генов есть срок годности, заложенный в клетках. Уже очень давно кто-то придумал способ, как заменить испорченные клетки на новые. Это так же просто, как поменять перегоревшую лампочку. А где вы берете новые лампочки? Мы их выращиваем. Мне сказали, что дом Обрасоксов засеял землю. Вы там взяли материал? Ваша земля лишь маленькая часть огромной индустрии. Ей вот этот вот разлызненный рассеянный раньше по большим регионам небольшие поселки, неинтересно, мало энергии. Светлячка, представьте себе. Вот он маленький, один, их вот так вот, как-то они один на одном дереве, другой на другом ничего не.. толку не дают никакого. Соберите их в банку и потрясите. И вы получите нормальную лампочку, да? То есть источник энергии надо собирать. Они создают систему. Во-первых, концентрация населения, связанная с демографическими взлетами, взрывами и так далее. да? Вот эта плотность населения в этих регионах значительно выше, чем ранее. Они концентрируют их на единые действия. Они их концентрируют на создании единой системы материальных податей. А дальше это заменяется на нематериальное жертвоприношение. Жертвоприношение людей, животных. Быка ведут. Здоровенные. Вот такого крови на всех идолов хватит. А почему и товаряги жертвенного быка ведут? Что у нас? Своих молодцов нет. Тихо, <ква> тихо. Сейчас начнет. О, боги! Мы жертву приносим вам, чтоб кровью священный союз скрепить. чтобы не было вражды между нами. чтобы вместе были и в радости, и в горе. Ведь братья мы! Все. Как только они заменяют эту систему податей, налаживают, как раз появление массовых жертвоприношений относится к периоду именно этих цивилизаций. Когда вы наладили систему, у вас уже источники живут все вместе, вам не нужны эти уже материальные продукты, вы черпаете просто энергию. Зачем этот хлеб какой-то, там еще чего-то? И, и эти материальные продукты уже нет необходимости забирать из храмов, из царских кладовых. Нет смысла появляться. Боги перестают появляться. Люди говорят, а, все это не нужно, значит, ну давай мы это обрушим. А система-то налажена. И система жертвоприношений, извините, работает после этого сколько? Тысяч лет. Это современный сцен. Тысячи животных. Нужно ли вспоминать мусульманство? Сколько чего режется? Могучий кукулкан, чья ярость может послать этой земле забвение? Дай нам ублажить тебя нашими жертвами мы представляем из себя источник духовной энергии, который при грамотном использовании можно даить, даить и доить. Его надо просто организовать в нужном направлении. Вот и все. А здесь нужно было переориентировать с одного получателя на другого. Ввести некую самоподдерживающуюся систему, которую один раз ты поставил, и больше тебе не надо туда вмешиваться. Ну, Иногда редкие-редкие какие-то корректировки, как с появлением христианства, мусульманства и так далее. От христианство отказался от жертвоприношения их нужно было делать появляется мусульманство потому что животные тоже душу имеют свою пусть не такую развитую, как у человека и тоже в момент смерти происходит выделение энергии которое дармовое мы дармовой источник энергии мы просто сами говорим сейчас начинаем говорить об этих энергиях но э, даже те же экстрасенсы которые владеют те же э, скажем те, кто занимается там, левитацией или телекинезом, это игры ну, с абонитовой палочкой по сравнению с гидроэлектростанцией. Видите? Вот, то же самое. Как в мы асфале самых простейших вещей, так и здесь. Если овладеть этой энергией, то мы из себя, вот здесь люди, представляем колоссальный источник энергии. Если его собрать и в нужное время, в нужном месте, как на бензозаправке, чтобы получить бензин нужного сорта, ему нужно переработать, ввести в какую-то единую идеологию, дать единые образы, в чем мы энергию выделяем? В образах. Единые образы. Я в свое время проводил такие параллели, меня поразило, что если мы начинаем читать процедуры жертвоприношения, при, при, приготовки к жертвоприношению, то это абсолютно четкая процедура приготовления блюда, кулинарные рецепты. Что нужно делать конкретно вот с, с исходными составляющими, чтобы получить в итоге вкусное блюдо. Абсолютно то же самое. Он отнес в лес новорожденного. А тебе какое до этого дело? Вы не понимаете. Он убивает всех мальчиков. А Одичелые служат более жестоким богам, чем ты и я. Эти мальчики – жертвоприношение. Жертвоприношение? Ну, а что нам говорит мифология? Мифология говорит, что цивилизацию создали боги. Боги дали основы земледелия, основы металлургии, там, там того же гончарного искусства и так далее, и так далее, и так далее, если мы возьмем по мифам, ну, практически всю, всю социальную структуру и так далее, то основные все эти вещи прослеживаются, факт передачи задолго до третьего тысячелетия до нашей эры. Вот смотри, потрясающе! что это это двигатель здесь энергия пара преобразуется в работу с ним они смогут возделывать поля гораздо быстрее скорее он их испугает они колесо всего тысячу лет знают ну есть один выход ты подчинишь себе их разум и научишь всему по-быстрому <связь> и паровой двигатель паровой рано двигатель. еще у тебя есть решение и попроще проще что ж поглядим а, дамы и господа позвольте представить вам блок в целом суть та же пахать почву другая цивилизация я же не говорю о сверхъестественных богах я говорю а представители другой цивилизации, которые, возможно, жили тысячелетия, как это рисуют нам древние легенды и предания, но при этом все-таки были смертными, они убивали друг друга. А что такое религия для верующего человека? Вот сама суть. Это исполнение указаний Бога. Речь идет о внешней силе, указание которой исполняется. Если мы говорим, что древние египтяне, древний шумер считали Богов вполне реальными существами, Значит, они исполняли указания вполне реальных существ. А если мы возьмем мифологию, да, вот существует война, война богов, в которой там, есть проигравшая сторона, есть победившая. Те боги-цивилизаторы, которые давали, собственно, вот эти все знания на начальном этапе, они оказались в роли проигравших. И там пр противостояние такое, которое сформулировала Балавадская очень удачно что одна часть богов была за то, чтобы людям давать знания, а другая считала, что знания давать не надо, их нужно держать на положении рабов. Если бы мы ограждали человечество от всего 7 тысяч лет, вы бы не смогли развиваться сами, как вам было суждено. Решающее явление религиозного значения. То есть все регулируется богами. Только в данном случае мы это понимаем не заблуждение людей там, людей, которые просто ударились в какой-то культ, а реальные указания реальных богов, которые людьми просто выполняются. В основном все эти преобразования идут сверху по указанию. Соответственно ставятся ответственные люди, эти ответственные люди. Дальше, дальше, дальше по иерархии образуется, выстраивается система. Ну и именно оттуда идет выражение, что царь поставлен богом. Не просто так. Не, не избранный, как это следует по импульсу, да, а именно поставлен богом. И это, и это вполне естественно, если мы говорим о преобразованиях, которые проводит другая цивилизация, цивилизация богов. Когда я ушел, подумал, не подчинит ли сознание всех людей на планете? Забрать у них гнев, страх, алчность. Почему не стал? Потому что люди без пороков уже не люди. Тогда имеется некий внешний стержень, внешний по отношению к человеческой цивилизации, вот конкретно там к египетской, к шумерской и так далее, некий внешний стержень, который вне, извне управляется, и по каким-то причинам в некий момент этот стержень убирается. Убирается где-то примерно 2200 год. Инская цивилизация рушится, Среднеазиатская глохнет, значит, ну. Э Жуткая Катавасия, шумер и египет с их переходными периодами. Интересно, что наблюдаются очень сильные параллели с египетским пантеоном. То есть вот даже бог небо и его жена земля в Египте чуть-чуть наоборот. Там бог геп земля, а жена у него нут небо. Да? И тогда, если проводить какие-то параллели, то на самом деле ханаанский эль это тот же самый Бухара в египетской мифологии. А Баал получается Асирисом. Причем там есть даже пересечение. Асирис тоже погибает, тоже возрождается, воскресает. Оба они связаны с земледелием. То есть пересечение очень плотно. Если мы возьмем мифологию хеттов, то она в ноль повторяет ханаанскую. Их, собственно говоря, Бог Тишуп Верховный ⁇ это тоже самый Баал. У нее даже атрибуты такие, тот же самый был грозы. На самом деле, если мы посмотрим древнегреческую мифологию, то у нее схетская идет полное пересечение. Там есть уже очень много работ по поводу этих пересечений. Вот. Ну, вот Зевс тут там, борется с схетскими луянки, грубо говоря. Вот, вот, я протракую так: половина в греческой мифологии, половина в хетской. Вот э, Зевс на самом деле тот же бог грозы, тот же Бал, только под другим именем. А от греков он перекочевывает к римлянам. Юпитер. Вы понимаете, если, если посмотреть вообще на все религии, на э, религиозные системы, то мы на самом деле имеем никаких новых религий не возникало как таковых, да? Не было вот что в этом регионе, что в этом регионе. события это были одни и те же. Просто те, кто рассказывал про эти события, называли одних и тех же персонажей разными именами. Какой рассказчик, новое имя. Чуть-чуть меняются там детали истории. Но суть событий это все равно одна и та же. Персидская мифология построена прежде всего на мифологии Междуречия. Все корни ее там. А Междуречие это та же самая мифология, что и Анатолия что и я была та же самая, то есть что их она, она одна и та же. Еще раз говорю, везде описываются одни и те же события. Дело в том, что у нас практически все революции, которые состоялись на территории Земли, были вызваны именно пандемиями. Первая так называемая французская революция произошла в 1789 году, когда снесли Бастилию и многие другие тюрьмы, по которым... Томились люди, не пожелавшие тогда сидеть на карантине от оспы. Потому что в 1765-1764 году разразилась как раз эпидемия оспы. Понятно, что сама оспа не такая страшная. От нее можно было лечить, хотя уже тогда возобладали идеи. Дискариды и авицены и лечили симптомы. А у нас лечили фитонцидами, и люди ходили в масках, такие вот длинные, птичьи маски. Там были фитонциды, и люди не заболевали. Ни чумой, ни холерой, ни успе, ни Пандемия нужна не для того, чтобы надо было спровоцировать революцию. Для этого штрафовали, садили, не давали работать, вот, вот наступил голод, естественно, и люди потом шли сражаться на баррикады и убивать тех, которые их охраняли, которые их садили. То есть начиналось начиналась погромы, хаос, начиналась революция. Ну, милые руки это все. Правильное русло направляли, но в основном это было направлено на то, чтобы людей уничтожать. Потому что завоеватели очень нуждаются в наших душах, они нуждаются в наших энзимах, белках, ферментах и так далее, которые из нас качают. Каковы характеристики этого продукта? Отличное качество и сыр. Превосходный продукт. Это эм, невероятно бодрящее сырье. И поэтому они делают, как они сами говорят, большую жатву. Вас всегда учили, что человечество зародилось на Земле, но это не так. На самом деле это произошло в системе Конобулум на планете Орс. Чуть более миллиарда лет назад. Вашу планету обнаружили во времена так называемой Великой Экспансии. Судя по данным Содружества, эта планета была засеяна Образокс Индустри с Industries примерно 100 тысяч лет назад. Человеческую ДНК вплелит уземному населению, чтобы получить репродуктивную популяцию. Вопрос, зачем, тут неуместен. Как правило, пытаются создать популяцию максимального размера. Как только размеры популяции превышают возможности планеты, наступает... Время жатвы. Вот в 1789 году была сделана такая жатва. Ну, говорят, французская, но Франции тогда не было. Франция появилась в 1922-1924 году. Точно так же, как не было этого Ватикана, про который нам рассказывают жуткие исторические вещи. Ватикан всегда он был у нас в Загорске, ну или Сергиев Посад, как он сейчас называется. Вот. Ватикан сам построили в 1920 году. И вот эти революции позволяли, значит, собирать этот Гавах, а это такая энергия, то есть это энергия души. То есть души шли на переработку. Они и сейчас у нас идут, потому что нам внедрили католичество. И из этой энергии, она универсальная, захватчики создают всевозможные чудесные технологии у себя. Сами они производить эту энергию не могут в отличие от людей, потому что люди могут, у них эмоциональная система развита хорошо у нас. Более тысячи всевозможных гормонов, которые могут, это открытых только, а не открытых еще больше, которые могут вызывать всевозможные эмоции. Кстати говоря, если говорить об эмоциях, эмоции у нас только радость и ярость остались. А в основном остальные все, вот их больше 30, все обозначают печаль, грусть, тоска и так далее, которые как раз им дают этот галаху, точно так же, как и наши души, потому что они тоже заражены этими эмоциями. А они живут на разрушении. Это цивилизация захватчиков-разрушителей. Я начну жатву на этой планете завтра. Вы какая-то вампирская раса? Мы дали повод к появлению многих мифов, но, уверяю, моя мать была таким же человеком, как вы и я. Разница между нами только в знаниях и технологиях. И вот они, создав первую революцию за счет ТОСПы, Дальше в 1848 году была совершена вторая революция. Вторая революция, которую вызвал сапной тиф. Сам сапной тиф, если он в природе просто встречается от него, он, кстати, от мышей, от блох, вот он там тоже заражается, люди, он эффективен только когда люди голодают. А там как раз была большая вода. Много погибло людей, трупы не убранные лежали на улицах, в городах. И поэтому разразился этот цепной тиф. Поэтому от него была высокая смертность. В обычных условиях от него смертность 0,02%. То есть он не такой сильный. На ослабленных людей – да, но высокая смертность. Но при обычной жизни – низкая. Потом, в 1870 году, была третья французская революция. Но это была революция в действительности в Российской империи. Почему я говорю так? Ну, потому что тот же Николай I и Наполеон II – одно лицо. Тот же Александр II, допустим, да, это Атон, Атон I. Римский император. Александр III, Ну, это Максимиан. А если говорить об Александре Первом, то вообще не Рон. Сам Наполеон, это Калибула. Они по внешности похожи, если сравнивать их. То есть мы говорим о Российской империи, но это действительно Римская империя. Потому что мы в рабстве у римлян, у песинглавцев или песинагов. По Карамзину это печенеги. Все революции были мировыми. Одновременно по всей земле из-за пандемии. В 1870 году она была вызвана... Холерой. И вот начинались опять те же самые карантины, ношение масок, перчаток. Ну, вы помните, все у нас дворяне ходили в перчаток и меняли перчатки каждый день. Ну, потому что была пандемия. Зачем ходить в перчатках? В 1905 году новая, тоже четвертая революция в Римской империи или в Российской империи. Российскую империю ее назвали не так давно. Но нам объясняют, что это, при это вот произошло, что она якобы очень любила розы, поэтому российская. Но в действительности российская, того что у нас еще был рост в начале XIX века, все-таки еще жили атланты и были наряду, так сказать, с атлантами и люди нашего роста. Поэтому Россия в основном были высокие люди. И вот в 1905 году случилась Четвертая мировая революция, ну, которую назвали Первой русской революцией за счет инфлюенции. Инфлюенция – это, в общем-то, разновидность гриппа. И вообще просто удалось запугать население. И как статистика опять показывает, у нас 13% людей гибнет от самой пандемии, а 87% гибнет от страха, что они заболеют этой пандемией. Но важно не просто убить. Важно, чтобы жертва ее увидела и испугалась. Развитый человеческий мозг отлично стимулирует выработку кортизола при страхе. На этой планете мы чемпионы по умению качественно бояться. Это существо, по сути, питается кортизолом. У нас происходят войны, а мы ничего не знаем. У нас 20, например, ядерных взрывов произошло на Земле, которые не делали ни американцы, ни мы, ни Китай, ни Англия. Но никто из владеющих ядерным оружием не делал. Тем не менее, они происходили. То есть, эта закулиса воюет между собой. А у нас за закулисных стран, в действительности не одна, не только писиглавцы У нас и анты, у нас и варяги, и та же самая грата. и та же самая Арсания. То есть, это все параллельные страны. Которые, кстати, ненавидят нас. Ненавидят нас, потому что нашими руками вот эта закулисная Римская империя Песеглавская, она уничтожала и воевала с ними в свое время. С Готами так расправились, с теми же с Хазарами расправились. То есть, всегда мы были виноваты. Хотя... Народ в настоящее время об этом ничего не знает. Вы посланы на землю, дабы на свет появился целестел Тиамут. Раз в миллиард лет должны рождаться новые целестелы. Я высаживаю их семена в материнские планеты по всей Вселенной. Планета Земля была избрана взрасти целес тела Тиамута. Для развития Тиамуту нужен колоссальный объем энергии от разумных существ. Девианты не давали ему расти, пожирая людей. Но вечные перебили хищников. Теперь Человеческая популяция данной планеты достигла необходимого уровня. Пора приступать к пробуждению. земля не погибнут закат одного из миров Серси, становится зарей другого наша вселенная это бесконечный круговорот энергии цикл сотворения и разрушения. тела используют энергию, собранную на материнских планетах, чтобы создавать светило, порождая гравитацию, тепло и свет для формирования новых галактик. Без нас во Вселенной воцарится тьма. И вся жизнь исчезнет